Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Горовой Александр Михайлович, я лору-врач. Мой стаж более 16 лет. Ежедневно ко мне обращаются пациенты с вопросом а, и проблемой храпа. Это как мужчины, так и женщины и, в общем-то, разного возраста. Сегодня я отвечу вам на вопросы, а почему возникает храп? Итак, первопричиной храпа является сужение верхних дыхательных путей на уровне или носа, или а, мягкого неба. Как правило, проблема э, храпа, причиной является склея свой перегородки, гипертрофический ремит, длительное использование пациентам сосудосуживающих капель, и как причина это открытие рта во время сна и вибрация мягкого язычка. И если мы на обследовании понимаем, что э, причина является нос, мы, соответственно, принимаем меры относительно носа. Дальше мы проводим осмотр горла, а именно проводим эндоскопическое исследование видеокамерой, обследуем нос со стороны носоглотки, здесь осматривается эндоскопом и виден уровень обструкции, то есть уровень сужения верхних дыхательных путей, а также уровень вибрации мягких тканей. Соответственно, мы видим заднюю часть язычка, видим носоглотку, видим уровень сужения и когда мы, Диагностируем, в том числе осматриваем э, полос рта и смотрим на мягкий язычок, на маленький язычок уголя, так называемый. Соответственно, если он утолщен, увеличен, утолщено мягкое небо, снижен тонус мягкого нюба, бывает большой язык, который западает, бывает западает нижняя челюсть во время сна. Соответственно, мы проводим коррекцию и даем рекомендации по методикам коррекции данной патологии. Какие а, необходимо провести исследования, чтобы понять а, уровень храпа и причину храпа? Это, конечно же, визуальный осмотр. Я, как лор, осматриваю пациента, а, осматриваю обычным осмотром, плюс мы используем дополнительные методы исследования. Это компьютерную томографию, также мы используем эндоскопический осмотр. Соответственно, по этим результатам исследования можно понять уровень обструкции. Но напомню, что храп – это звуковой феномен, который беспокоит людей. А есть еще понятие синдрома обструктивного сна. Это уже более тяжелое осложнение храпа, когда у пациента во время сна Происходит кратковременные или достаточно длительные остановки дыхания во сне. И вот это является основным таким настарающим фактором, которые могут вызвать более серьезные осложнения со стороны сердца, сердечно сосудистой системы. Из самых обычных безоперационных методов, с которым мне удавалось справиться без каких-либо вмешательств, это, конечно же, подбор капы, которая помогает выдвинуть нижнюю челюсть вперед. Таким образом, уменьшить обструкцию. Это снижение веса, достаточно э, хорошо поддается. Э, храп полностью не уходит, но значительно э, меньше это вибрация. Ну и, конечно же, подбор СИПАП-терапии. Если вас беспокоит проблема храпа, вы всегда можете обратиться ко мне. Э, ссылка внизу э, на социальные сети, э, мой мобильный телефон, WhatsApp. Можете задать вопросы по поводу а, предварительной консультации, какие проблемы, можете рассказать свою историю а, под этим видео, И я с удовольствием вам отвечу, как а, в вашем конкретном случае решить эту проблему. А, я веду прием а, в Москве, а, станция метро Курская, всегда доступен для общения, всегда можно записаться. А, если мы говорим о консультации по поводу операции, у нас эти консультации бесплатны. Поэтому звоните, я вас запишу, и мы встретимся и разберемся вашей проблеме, и обязательно ее решим.